Уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги, у нас сеанс гирургопластики, диагноз рассеянный склероз, обострение. Поставили второй сеанс. Вот у нас даже есть следы от первого сеанса. Очень хорошая приставочная реакция. И по диагностике пульсовой следующие. Это меридианы, которые необходимо запустить печени, почек, перикарды. И, соответственно, их яйские пары – это меридиан мочевого пузыря, желчного и тройного обогревателя. Следующие наши сеансы. Мы будем смотреть, какая идет у нас динамика, как пациент реагирует. Ну и, естественно, будем вас об этом извещать. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы будем их разбирать на следующих занятиях. Всего доброго! До свидания!